Всем привет! С вами блог фрилансера. В сегодняшнем видео уроке я разберу еще один вид кнопок и покажу небольшой лайфхак для ускорения работы. Переходим в программу Photoshop. У нас есть две кнопки, сделанные разными способами. Сейчас покажу в чем разница. Смотрите, допустим, вам нужно изменить цвет кнопки. Что будет происходить в первом случае? которым пользуется большинство, наверное, веб-дизайнеров. Нам нужно будет изменить цвет плашки, потом изменить тень плашки отдельно, вернее основы, цвет плашки сверху теперь и цвет тени. Окей, okay, окей, okay. то есть мы проделали несколько действий, чтобы изменить просто цвет кнопки. Одно дело, если у вас одна кнопка, а если у вас несколько, и вы еще не использовали связанные смарт-объекты, то времени потратите прилично. Во втором способе кнопка сделана немного другим способом. Здесь мы, чтобы поменять цвет здесь, мы делаем просто вот так вот. Раз, два, три. Все. Все. Одним движением у нас поменялся цвет всей кнопки. Как это сделано? Здесь у нас есть сама основа и сверху уже наложены наши тени. Благодаря этому мы можем менять цвет практически на любой. Все остальные цвета будут автоматически подстраиваться. Давайте я покажу как я это сделал. Создадим еще одну кнопку. Выбираем инструмент прямоугольник с округленными углами. Цвет заливки выберу такой же зеленый. Радиус 5 пикселей. Растягиваем наш прямоугольник. Далее нам нужно создать тень у этой основы. Мы его просто дублируем Ctrl-G комбинации, выбираем инструмент фигура и убираем заливку. Убираем заливку, заходим в параметры наложения, выбираем тень, глобальное освещение убираем, угол 90 градусов, размер 0, смещение примерно 3 пикселя, непрозрачность ставим на, 20, на 30%. И с помощью просто клавиш, клавиш на клавиатуре мы немного приподнимаем, вернее, стрелок. Далее нам нужно создать плашку. Создаем новый слой. Выбираем инструмент также прямоугольник с кругленными углами. Свет выбираем черные заливки. Чуть позже вы увидите, зачем это делается. Промазал. Радиус также 5 пикселей. Немного увеличим, Растягиваем его. Растягиваем его до тени, до границы тени. И здесь вот в настройках справа мы убираем скругление. Ставим 0 здесь и 0 здесь. Ок. Okay. И теперь просто перенесем тени отсюда вот на плашку. Для этого удерживаем клавишу Alt. Мы перетягиваем с помощью левой клавиши мыши. Так вот. И непрозрачность ставим, вернее заливку ставим на 20%. Готово. Теперь нам осталось перенести иконку и текст. Я вот сделаю это отсюда, чтобы времени не терять просто так. Ну, на этом все. Смотрите, у нас создался, мы создали основу, создали черную, черную плашку и тень основы. Теперь, если вдруг вам понадобится изменить цвет ее, вы просто выбираете инструмент фигура и задаете любой нужный вам цвет. Это очень удобно и экономит вам в общей сложности приличное времени. Если вам кажется цвет немножко светлый, вы можете изменить здесь процент у заливки на 30, либо на 40, то есть как вам больше нравится. На этом видео урок окончен. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, также вступайте в мой паблик ВКонтакте. Здесь я выкладываю инфу, инфу почаще и побольше. На этом все. Ставьте лайки и до следующих видео -уроков. Пока.